Всем привет, народ, с вами Магивара и добро пожаловать в мой видеоролик, где я буду ныть, плакать и тому подобное, ведь я устала от Беа, я сразу скажу, потому что в охотниках невозможно апаться. 40 минут я просидел, проторчал в этом режиме, и я что получил, я получил минус 5 кубков, у меня было 1016. В общем, не хочу больше играть в этот режим, честно говоря, не стоит того. Во-первых, здесь нужно играть очень много. Чтобы сбился ММ, нужно играть 7-8 часов в день. А у меня на, на это времени нету. А после сбитого мамы, конечно, легко апнуть 35-30 ранг. Но мне этим заниматься пока что очень, очень сильно не хочется. Мне не хватает на это мотивации. Моя аудитория, не хочу, конечно, против ничего нее сказать. Спасибо ей, конечно, что смотрит меня. 57 моих подписчиков. Но это не та, так сказать, поддержка, которую мне нужна. Я не могу давать вам то тепло, которое дают другие ютуберы. Ведь мне самому нужна буквально энергия, чтобы делать для вас а, видео. Ведь человек не робот, и вы сами понимаете, что он живет эмоциями, и настроение у него меняется каждый день. И берегите свое лучшее здоровье. Не тратьте его на какие-то кубки, которые вас не сделают лучше буквально. Это всего лишь трофеи, не стоит из-за них прожигать свою жизнь. Это была моя цель, которую я хотел показать вам и доказать, что я могу реально этого добиться. Вы помните, что я там начал буквально с цели 40 тысяч кубков. В итоге я закончил с 12-30 рангами и 50 тысяч трофеями. Это довольно неплохой результат, как по мне, но то, что YouTube мне за это дает, мне не радует. Вы сами прекрасно видите по моей статистике канала, что у меня творится и что у меня по просмотрам. Но я буду дальше стараться, меня это не остановит, я хочу дальше продолжать идти к своей цели, цель 100 тысяч подписчиков. Тысяча подписчиков для меня это... Uh, пока что такой маленький этап, потому что за него я буквально ничего не получил. Это только маленькая такая ачивка. Только начало, так сказать, мотизации и тому подобное. Это только начало. А у меня сейчас даже начала нет. Опоры никакой буквально. Так что я буду стараться. И Напишите, кстати, в комментариях, какое видео вам больше нравится по Clash в Clans. Или по Brawl Stars. А, реально, мне интересно узнать, кому реально что нравится. Это действительно интересно. Давайте пробежимся по некоторым моментам Бравлера. Чтобы апнуть его на 30 ранг, даже не нужно сбивать не... Тр... ММ. Боец реально очень сильный. И только может вам какое-то невезение повредить. В общем, самое главное... Это стрелять, держать дистанцию самое основное. Но здесь я бы если чекал, то я бы вряд ли его достал. В кустах очень плохо проверяет PIA, что, кто находится. Значит, если против вас Вольт провязал гаджет, а вы с заряженной тычкой, то если у вас есть супер, сначала используйте его, чтобы uh, задоджить его гаджет, и потом использовать супер, чтобы его добить. По гаджету лучше всего используйте против. Тех же вольтов беа и Пайпер. Когда у вас мало ХП, просто уюзайте. Либо когда человек за стенкой, просто его зажимаете. А, 105 Но у меня грив здесь подожмал, так что здесь я просто без вариантов отлетел. Девятое место. Мне всю катку от меня бегали. Я не знаю, что мне делать. Я просто в тильте. В общем, подводим итоги. Я слил беа И даже после видео я ее постарался апнуть. Но в итоге только хуже сделал. Слил. Благо я вернул ее на тысячу. И пока что я не ловлю мотивации делать дальше что-то по 35 рангам. Если хотите, то поддержите. Это все в ваших силах. Так что всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.